Здравствуйте дорогие сыроделы! В этом ролике вы сможете увидеть, как сделать отличный домашний твердый сыр. Сегодня я буду использовать 6 литров молока. Значит для этого мне понадобится около 15-17 мл пепсина. Итак, проверяем температуру молока. Она составляет 36 градусов, значит можно добавлять фермент. Напомню, что после того, как вы добавляете фермент, очень важно тщательно перемешивать молоко на протяжении двух-трех минут за один раз. После чего накрываем его крышкой и ждем первого превращения. Итак, прошло 40 минут. За это время молоко превратилось в желеобразную массу. Проверяем ее на чистое излом. Это когда масса хорошо отстает от ножа или пальца, не оставляя следа. Затем это все нужно хорошо прорезать. Я для этого использую шампура. Они достаточно длинные и не царапают дно кастрюли. Первый шампур я опускаю до самого низа и прорезаю сначала в одну сторону, потом в другую, делая как бы сеточку. Второй я сначала загибаю по диаметру кастрюли, затем аккуратно опускаю вниз и медленно поднимаю вверх, как бы прокручивая по спирали, тем самым нарезая в кастрюле кубики размером примерно 2-3 сантиметра. Теперь повышаем температуру на 3-4 градуса, где-то за полчаса, регулярно проверяю ее с помощью водяного термометра. Также каждые 20-30 минут аккуратно помешиваем массу, стараясь не допускать слипшихся кусочков. Таким образом на протяжении 2-3 часов ждем второго превращения, это когда сырная масса превращается в структуру, похожую на резину. Попробовав сыр, можно заметить, что он скрипит на зубах. Итак, отделяем сыр от сыворотки с помощью серпенки дуршлака. Затем мы будем разделять массу на мелкие кусочки для просолки. Для этого берем две обычные пластиковые формочки. Одну из них Опускаем в мисочку и застилаем в форму серпянку. Разделяем массу на мелкие кусочки, в это же время просаливая. Соли вы можете добавлять по вкусу, но я не советую добавлять соли много. Мне понадобилось на этот сыр около половины столовой ложки соли. Затем сверху ставим вторую форму, которая будет служить нам поршнем. И устанавливаем это все под пресс. Грузом у меня будет служить 20 литровая кастрюля с водой, которую сначала я наполню до половины, а через пару часов долью ее почти полностью. Вы можете использовать в качестве груза кирпичи или любые тяжелые вещи, которые найдутся в хозяйстве. Итак, сыр прессовался до утра. Достаточно ему около 10-15 часов. Моя семья, знаю что утром будет готовный сыр, разбудили меня в 6 утра. Теперь мы разбираем конструкцию для того, чтобы достать уже готовый твердый сыр. Разворачиваем его из серпки. Сыр получился очень красивым. И однородной массы. Теперь мы его взвешиваем. Итого из 6 литров молока у меня получилось. 608 граммов домашнего твердого сыра. Все, сыр можно дегустировать, но он еще не созрел как настоящий. Для созревания необходимо положить сыр на деревянную основу или тарелку, высланную чистой ХБ тканью, и отправить в холодильник или погреб на 1-2 недели до образования корочки, периодически переворачивая сыр с интервалом 2-3 дня. Балуйте ваших близких натуральным и поверьте, что они вам будут благодарны.